Привет, друзья! Это канал компании Бином, меня зовут Алексей. И в этом видео мы с вами поговорим, чем частичный ремонт отличается от комплексного ремонта и почему часто бригады и компании отказываются от частичного ремонта или э, сильно увеличивают цены на такие работы. Итак, поехали! Давайте для начала разберемся, чем отличается комплексный ремонт от частичного. Когда мы говорим про частичный ремонт, подразумевается выполнение работ либо в одной комнате, либо в низких комнатах, но части работ. То есть, например, сделать в одной комнате обои, а в другой комнате переложить пол. Или, например, сделать комнату целиком в квартире, но только одну, в то время как еще в этой, комнате, в этой квартире кто-то может жить. Да? То есть, жильцы живут, они хотят сделать ремонт в одной комнате и ищут на подрядчика на эти работы. Комплексный ремонт – это когда выполняются все работы сразу. То есть бригада заходит на объект и делает полностью ремонт во всей квартире. Часто включаются туда и инженерные всякие коммуникации, то есть это вентиляция, отопление, сантехнические работы, электрика, в том числе и отделочные работы. То есть комплексный ремонт это когда вам надо просто взять квартиру, в которой нет ремонта и сделать не ремонт. Или когда надо взять квартиру, в которой уже есть какой-то плохой ремонт, его надо демонтировать и сделать все заново. Это комплексный ремонт. Когда надо сделать какие-то части работы или ремонт в одной из комнат, это частичный ремонт. Теперь давайте разберемся, почему бригады и компании могут от таких работ отказываться или завышать цены. Я думаю, ни для кого не секрет, что... Все мы хотим зарабатывать определенную сумму денег, и, собственно, все наши отношения заказчиков и подрядчиков основываются в первую очередь на деньгах. То есть мы хотим заработать, вы хотите получить какую-то услугу и желательно, качественно. Также я думаю, не будет секретом понимания того, что э, мастер должен зарабатывать определенные деньги за определенный промежуток времени, ну, то есть, например, за месяц. Поэтому, выполняя работы комплексно, мастер может прогнозировать свои доходы и выполнять определенные объемы в течение месяца, чтобы заработать необходимую сумму ему денег, то есть он может запланировать сделать всю стяжку в этом месяце и всю штукатурку или еще что-то, то есть планировать введение объекта так, чтобы и зарабатывать вовремя нужные суммы и при этом двигаться по графику строительства. Когда дело идет о частичном ремонте, как правило затраты э, на то, чтобы начать работы, сопоставимы с комплексным ремонтом. То есть требуются как минимум две встречи. Первая встреча – замеры и оценка необходимых работ. Вторая встреча – это подписание договора и обсуждение сметы. И уже третья встреча – это выход на работы. То же самое будет и при комплексном, и частичном ремонте. Но при этом при комплексном ремонте все эти затраты временные будут окупаться в течение всего объекта. В то время как при частичном ремонте... Такие доходы просто невозможны, потому что если вам требуется просто выполнить ремонт в одной комнате, суммы денег сами по себе будут значительно меньше, чем если выполнять ремонт во всей квартире. Это первое основание для того, чтобы повысить стоимость на этом объекте, которым мало работ, но при этом срок на эти работы может затянуться от нескольких недель до месяца. И мастера поэтому повышают стоимость своих услуг, так же, как это делают и фирмы. Вторая причина, почему происходит повышение цен или отказ от таких объектов вовсе, кроется в том, что пока мастер выполняет или фирма выполняет работы на этом объекте, и там задействованы ресурсы, инструменты, мастера, можно потерять э, предложение по более выгодным объектам, тем же самым комплексным ремонтам. Если подрядчик, которого вы наняли ответственный, прежде чем перейти на следующий объект, он закончит работу на вашем объекте. Таким образом, если ему поступит в это время предложение срочно зайти на другой объект, он будет вынужден отказаться от более выгодного предложения и остаться у вас. При этом, когда он закончит эти работы на вашем объекте, возможно, уже нового предложения такого не поступит. Поэтому, чтобы защитить себя от таких потерь, фирмы и мастера повышают ценник на частичные работы, поскольку за это время могут быть упущены более выгодные предложения. Конечно, если смотреть объективно на ситуацию, то это, наверное, в большей степени касается маленьких компаний, где ограниченное количество человеческого ресурса, или бригады, где ресурс еще и более сильно ограничен. Поэтому на рынке этот вопрос закрывают, как правило, отдельные мастера. И что я могу порекомендовать вам, как заказчикам, в такой ситуации? Если, ваши, если вам требуется в вашей комнате переклеить обои, а в коридоре положить плитку, то не стоит искать наверное какую-то фирму тем более крупную и пытаться с ними договориться о хороших ценах проще найти отдельных специалистов тех кто клеит обои и тех кто кладет плитку например плиточника и какого-нибудь маляра который может зашпаклевать стены и поклеить обои такие мастера как правило и ищут частичные работы потому что они ими и живут для них интересно постоянно менять объекты быстро выполняя небольшие работы и получая живые деньги тут и сейчас а не закрывая крупные этапы конечно в таком случае вы сталкиваетесь с проблемой репутации этих мастеров и несмотря на то что их на на рынке очень много, как узнать, что вы получите хорошего мастера, что он вас не подведет и не накосячит. Конечно, конечно, при таком варианте вы сталкиваетесь со следующей проблемой. На рынке полно мастеров, и как вы можете проверить их репутацию, узнать, что мастера, которого вы выберете по объявлению, вас не подведет. Если фирма работает над своей репутацией и записывает, например, видео на YouTube, как, как это видео, то вот частные мастера, большому счету, могут просто размещать свое объявление и надеяться, что вы каким-то чудесным образом выберете именно их. В этом случае, конечно, я могу вам рекомендовать только рекомен ваших друзей или возможно что у мастера есть какая-то социальная активность и он что то себе пишет оставляет результаты своего труда показывает свои работы если мастер ведет такую активную деятельность возможно что он тоже уже привык выполнять крупные объемы и может отказаться от частичного ремонта. По большому счету, вам придется рискнуть и все-таки выбрать мастера с рынка и посмотреть, как он работает. Есть, конечно, еще один способ, как защититься от мастера, который, возможно, не умеет работать или будет выполнять что-то не так. Это нанять технадзор, который будет за этим следить. Но это, опять же, увеличит ваш бюджет. И в таком случае уже надо смотреть, что выгоднее, нанимать технадзоры, мастер или обратиться все-таки к бригаде, которая изначально завысит цены, но уже точно сделает хорошо. На сегодняшний день на строительном рынке и на рынке отделочных услуг наблюдается спад спроса особенно спад спроса на комплексные дорогие ремонты поэтому большинство мастеров и бригад берутся за разные виды работ в том числе и частичные ремонты включая отделку одной стены но иногда такие бригады которые привыкли работать на больших крупных объектах Бывает, что уходят, не доделав свою работу, или начинают затягивать сроки, пытаясь успеть и доделать вам, и зайти на новый объект. Потому что, когда им поступает в процессе работ хорошее предложение, они от него не могут отказаться. И это, на самом деле, логично и понятно. Я думаю, что объяснять причины не стоит. В то же время, можно обратиться в специализированные сервисы, которые предоставляют услуги по поиску подрядчика. И, как правило, в этих сервисах есть различные виды сделок, чтобы защитить вас как заказчика. Все это я вам рассказывал для того, чтобы вы могли все-таки выполнить свои частичные работы. И защититься от халтурщиков, потому что не всегда и не каждому требуется выполнить полный ремонт квартиры, при этом зачастую найти хорошего подрядчика даже на то, чтобы просто поменять кран, очень сложно. И при этом, конечно, можно и продолжить обращаться в крупные фирмы за поиском отдельных мастеров, которые могут прийти на маленький объем, потому что, как я уже сказал, в разные времена, при разной загруженности, возможно, что сейчас есть несколько свободных мастеров, которые могут выехать к вам и выполнить те работы. Надеюсь, это видео было вам полезным, если это так, поставьте лайк, если вам нравится то, что я снимаю, то, что я вам рассказываю, подпишитесь на канал, делайте репосты в социальные сети, это поможет вашим друзьям и знакомым узнать эту информацию и возможно, использовать при своих ремонтах. На этом все, пока!